Бисквит я буду разрезать с помощью ножа и нитки на три равных коржа. Сначала намечаю линию отреза, затем беру обычную вот такую нитку, продеваю ее в линию отреза и скрещиваю до самого конца. проделываю с оставшимся бисквитом и вот такие три коржа у нас получились